Погасил твой свет, погасил твой свет. Просто канал погасил твой свет, погасил твой свет. Ты типа получил ответ, ты типа получил ответ канал Тим Джавет. Друзья, всем привет, друзья. Вы зашли на просто канал. Сегодня это вышло такой маленький трейлер такой. Ну, насчет на Тим Джавет. У нас с ним выйдет совместный клип. Ребят, это Дис, ни в коем случае я ему не угрожаю, ничего не угрожая, ну, типа, что не буду его там бить, такой вот. Это просто видео, чтобы вы слушали, смотрели, радовались. Э, это видео выйдет, скорее всего, когда уже у канала TeamJavet будет около 25 сабов. Ну, или где-то 22-23, ну, такое, немного. Ребята, он тоже начинающий канал, и не надо ему писать, типа, я просто канал. Ой, фу, у тебя такой плохой канал. Но начинающий канал тоже старается делать качественные, хорошие видео. У него выходило пару раз руф. Честно, если ты это видео, второе видео про руф, там, где вы просто прыгали из штуки на штуку, эм, не очень. А так, в целом, первое видео норм. И... Ребят, еще выйдет скоро э, клип, э, ну, он вышел уже, э, как так сказать. Вот, короче, hey guys, у меня все nice, guys nice. Так вот моему. Э, он выйдет именно у меня с песни, и именно клип выйдет, клип пока что не вышел, поэтому выйдет. Ждите меня на канале Disney Tim Javet и клип. Hey guys, у меня все nice Ребята, у меня тоже все nice Спасибо всем, что вы ставите лайк Под моим видео Давайте на этом видео наберем 5 лайков И выйдет клип Disney Team Javet. А если наберем 7, то выйдет э, Сначала LJ. Hey guys, у меня все nice Клип э, у меня А потом выйдет Disney Team Javet и пишите в комментариях, какое первое мне видео снимать. Может быть, Disney Tim Джавет, может быть, Хай hey Гайс, у меня все найс. Nice. Ну, я думаю, вы больше напишите Disney Tim Джавет. Он более такой прикратный. Хм, что же там будет? Ребят, и скоро выйдет на моем канале видео в стиле, короче говоря. Поэтому ждите. Пообещал вам уже кучу видео. Ладно, всем бай-бай.